Доброго времени суток, я Игорь Черноусов. Приветствую вас на первом уроке своего тренинга с рабочим названием «Как приглашать». В этом уроке я расскажу о основных ошибках, которые допускают новички, пытаясь пригласить клиентов в проекты. И расскажу, как работает правильно построенный бизнес. Итак, начнем. Основное, с моей точки зрения, Проблема, что мешает людям эффективно приглашать партнеров в проекты, является то, что сам человек, который должен быть инициатором этих всех приглашений, он не верит в свои силы. То есть отсутствие веры в то, что я смогу кого-то пригласить в проект, в котором сам участвую, с моей точки зрения это самая большая проблема. Почему человек не верит в свои силы? Потому что у него нет практического навыка в приглашении. Еще одна очень важная проблема, опять же связанная с отсутствием веры. Новичок до конца не уверен, что тот проект, в котором участвует он сам, этот проект принесет какую-то пользу лично ему и тем более принесет какую-то практическую пользу людям, которых он приглашает. То есть человек не верит в порядочность, в пользу проекта, в котором он участвует. Отсутствие веры в себя, отсутствие веры в продукт подрывает на корню все ваши телодвижения по приглашению клиентов. Вы никогда не сможете никого ни в чем убедить, если сами в это не верите. Люди вот эту ложь. Как-то очень быстро чувствуют, и вы не сможете уверенно, убедительно говорить, если, конечно, вы не профессиональный лгун. Такие люди не смотрят подобные ролики, они идут по жизни совершенно другой дорогой. Как же вот на этом этапе все-таки приглашать в проект новичку. Сделать это можно только одним способом. С помощью вашего спонсора, то есть человека, который пригласил ваш этот проект. Любая нормальная компания, любой грамотный спонсор, который думает не только в твоем кошельке, о людях, которые он привлек в этот проект. Хотя, опять же, если он с головой, он будет понимать, что если у людей, которых он привлек в этот проект, будет все хорошо, и у него будет все хорошо. самом первом в первом этапе, когда у новичка нет веры ни во что, пригласить может в проект только ваш спонсор. На этом этапе грамотные спонсоры перед новичками ставят конкретную задачу. Не приглашать в проекты, а находить заинтересованных людей и приглашать этих людей на встречи. На живые встречи, если вы такие проводите, либо на встречи в онлайне, на вебинары, либо на какие-то разговоры, в которых участвуете не только вы, и приглашенный человек, в котором главную роль играет ваш спонсор. Именно этот человек приглашает заинтересованного человека, который вы нашли в этот проект. Вот такая схема очень эффективно работает. И через какое-то время, когда новичок интернет-бизнеса переходит из уровня духа в старослужащие, то есть когда у вас уже появляется уверенность тогда вы уже можете приглашать в компанию самостоятельно. Если вы пошли работать в MLM бизнес, для того, чтобы приобрести вот эту веру в себя, в свою компанию, нужно постоянно учиться. Нужно работать над собой, над своей личной эффективностью. В интернете колоссальное количество курсов по личной эффективности, по тайм-менеджменту, по ораторскому искусству и так далее. Если вы не будете учиться работать над собой, никаких звездных высот в MLM бизнесе, да и вообще в жизни, вы вряд ли добьетесь. Мой тренинг, он не о личной эффективности. Я вам тут не помогу, но я вам помогу с уверенностью, потому что те инструменты, о которых я расскажу в этом тренинге, позволят вам приобрести опыт в интернете, в приглашениях через интернет. У вас получит, появится опыт и, естественно, появится уверенность в своей силе. Вы поймете, что ничего сложного нет, если этим заниматься регулярно. Итак, отсутствие веры – это основная проблема – но давайте от этой проблемы спустимся чуть пониже, из этих высот к нашей жизни. Все-таки что еще более такое приземленное мешает людям приглашать партнеров в проекты? Опять же нет ничего такого сложного, ничего притянутого за уши. Проблема в следующем, что подавляющее большинство людей, которые приходят в MLM бизнес, это не предприниматели. Это не бизнесмены, это люди, никогда не работавшие в каком-то бизнесе, а они приходят в бизнес. Эти люди даже понятия не имеют о том, как работает бизнес. У этих людей мышление не предприниматель. Как в большинстве случаев мыслят эти люди, сами вот себя проанализируйте. То есть если я просидел за компьютером, например, там 5 часов, я должен за это что-то получить. Это типичный пример мышления наемного работника. То есть если я что-то делаю, нужно это, не нужно, дает этот результат, не дает, я за это должен получать деньги. Бизнес работает совершенно по-другому. Бизнес, особенно на этапе раскрутки, он в лучшем случае может работать в ноль, а чаще всего он работает в минус. И любой человек который трудился в бизнесе, у которого мышление предпринимателя, он это прекрасно понимает. И то, что не получается что-то на первом этапе, это нормально, так оно и должно быть. И бизнесмены к этому относятся естественно, это их не тревожит, они знают, что впереди будет хорошо, если я это не брошу. Людей, которые привыкли получать деньги за какую-то работу, конечно, отсутствие оплаты полностью подрывает и полностью отбивает желание что-то делать дальше, я же сижу, делаю, а мне не платят. Зачем мне такая, извините за выражение, бизнесовая работа? И так как люди, которые приходят в MLM, а MLM – этот бизнес, в большинстве, как я уже сказал, не бизнесмена, у них нет понятия, из чего же состоит эффективно работающий бизнес. Вот в любом бизнесе, который идет в гору, который приносит деньги, в нем можно выделить такие три ключевых отдела. Это отдел привлечения или отдел рекламы. Этот отдел занимается тем, что он ищет заинтересованных людей, то есть ищет новых потенциальных ваших клиентов. Как говорят, ищет лидов. Есть такое понятие лид, это ваш потенциальный клиент. И основная задача отдела рекламы, это привлекать вот этих лидов, этих заинтересованных клиентов за минимальные деньги. Тут вот все извращаются, как хотят, анализируют, рекламные компании которые не делают анализируют источники и находят такие источники вложив которых поменьше денег мы получаем побольше заинтересованных потенциальных наших клиентов вот сейчас на, на глопарте видимо продали какой-то курс который позволяет искать лидов у авторов каких-то курсов я постоянно заходя на глопарт получаю письма где мне предлагают обработать мои неподтвержденные заказы то есть мне Люди, которые, наверное, считают, что я полный идиот, предлагают за спасибо отдать моих потенциальных клиентов это люди которые сделали у меня заказ тренинга но по каким-то причинам не оплатили но это лиды это люди которым интересно как зарабатывать в интернете и отдав контакты этих людей я кому-то значительно могу облегчить жизнь потому что работа вот по такой горячей базе по заинтересованным клиентам она очень эффективна то есть вероятность того что из этих людей вы найдете какого-то покупателя или клиента свой бизнес она очень велика То есть, к чему я это говорю что основная задача отдела реклама отдела привлечения это недорого найти потенциальных клиентов а вот уже конвертация этих потенциальных клиентов именно в клиентов этим занимается отдел продаж отдел продаж это то, что приносит компании деньги. Если отдел привлечения тратит ваши деньги, то отдел продаж именно заключает сделки, дожимает потенциальных клиентов и делает клиентами вашей компании. И третий отдел – это отдел support, поддержка. Отдел, который работает с людьми, которые уже являются вашими клиентами. И вот если вы хотите, чтобы у вас бизнес был эффективен, вот все эти отделы должны работать именно эффективно. То есть провал в каком-то отделе приводит к тому, что ваш бизнес не развивается. Он чаще всего выходит на ноль, а потом начинает падать. И вот смотрите, какая ситуация. Когда человека приглашают в MLM бизнес, а это бизнес то вам просто красиво все заворачивают, красиво что-то преподают, чтобы вы не смотрели, что внутри. Вам никогда не скажут, что на вас свалится работа вот этих трех отделов. То есть на вас на одного вывалится весь этот объем работы. То есть вы в MLM бизнесе работаете за троих. То есть вы являетесь и отделом привлечения, и отделом продаж, и вы осуществляете поддержку своих клиентов. Ответьте себе честно, может ли человек, который никогда не занимался бизнесом, который даже не представляет, как он это работает, эффективно приглашать людей в бизнес? Но, ну, естественно, нет. Поэтому задача моего курса именно рассказать о том, как же это должно работать и именно помочь вам эффективно настроить работу каждого из этих отделов. Вот По большому счету весь мой курс это будет рассказ, как настроить эффективно работу каждого этого отдела. В этом уроке я расскажу о тех ошибках, именно таких глобальных ошибках, которые делают новички в каждом из этих отделов. Вот ошибки настолько явные, что ну, лично меня абсолютно не удивляет, почему у кого-то не получается что-то с малым бизнесом. Значит, зная эти ошибки... Вы должны двигаться в сторону их исправления. В какую сторону двигаться, я тоже в этом вам уроке постараюсь рассказать. А на всех последующих уроках мы будем практически решать задачи, как же нам двигаться в нужном, в правильном направлении. Так, первые ошибки, их большинство, конечно, именно в отделе привлечения, в отделе рекламы. С чем же здесь чаще всего косячь это а другого слова не могу найти, а новички. Вот типичная ситуация. Человек только вступил в MLM бизнес, его спонсор или наставник, давайте лучше это слово употреблять, ставит перед новичком задачу начинает приглашать своих знакомых в нашу замечательную компанию». Человек начинает листать свою записную книжку, либо лазить по контактам в телефоне, Начинает оценивать, кого пригласить, кого не пригласить, наставник говорит, приглашай всех, не думай за людей, не принимай за них решения, всем же нужны деньги, вот давай, пожалуйста, всех и приглашай. И новичок начинает по этому списку идти и начинает приглашать. Вот если вы приглашаете на какую-то встречу, не обозначая, что на этой встрече будет, вы приглашаете своих знакомых, то вероятность того, что кто-то придет и у вас что-то начнет получаться, если вам будет активно помогать ваш наставник, вероятность очень большая. Потому что, еще раз повторюсь, это проверенная, эффективно работающая схема. Но если вы, как новичок, начинаете сразу приглашать в компанию, то есть рассказывать по телефону, своим знакомым о том, как вам повезло, что вы вступили в такой замечательный проект, вероятность того, что вы кого-то привлечете, она практически близка к нулю, если вы ну, не какой-то харизматичный продавец. Но через какое-то время, а у кого-то это бывает довольно быстро и сразу, вы приходите к выводу, что как-то людей-то у меня уже знакомых и мало. И что же делать дальше? Тогда чаще всего наставник говорит проси рекомендации и увеличивайте свои списки клиентов в два, в три раза. Либо идите в интернет. Вот в интернете просто безграничный список клиентов, и там хоть и приглашайся, и люди идут в интернет. Особенно если ваш наставник какой-то IT-подкованный человек, вам все так красиво рассказал о перспективах интернета. Кстати, с интернетом очень много различных сказок связано, но многие из них базируются на реальных вещах. Преподносятся они именно как сказки. Это тоже, с моей точки зрения, плохо. И вот новичок приходит в интернет и начинает приглашать. Опять же, приглашать вот по той схеме, по которой он приглашал в реальной жизни. Он начинает приглашать всех в социальной сети. В какой-то зарегистрировался по-простому и начинает всем подряд отсылать приглашения. Ну, например, если он даже работает по правильной схеме, на какую-то встречу. И вот здесь происходит совершенно другая ситуация, как в реальной жизни. Вот здесь вас начинают чаще всего посылать, либо, что еще с моей точки зрения хуже, вам просто не отвечают, то есть вас просто-напросто игнорят. Почему это происходит? Вот почему, например, в реальной жизни кто-то отвечал и шел на те приглашения, которые вы делали, а вот в интернете, где вроде бы еще больше людей и должно работать еще более эффективно, происходит прямо противоположное в большинстве случаев ситуация. Объясняется это очень просто. В реальной жизни вы приглашали людей, которые вы знали и которые вас знают. То есть людей, по отношению к которым у вас есть какой-то уровень доверия. И те, кто вам доверял значительно больше, они однозначно к вам пришли на вашу встречу. Кто вас мало знает, но, ну, например, вы сказали, что вас порекомендовал такой-то человек, а доверие к этому человеку просто безгранично. То тоже, скорее всего, откликнутся на это предложение и придут. То есть в реальной жизни есть какой-то запас доверия к вам. А в интернете вас никто не знает. И вы еще начинаете куда-то людей звать, что-то им обещать и так далее. Кто вы? Вас никто не знает, вам никто не верит, а покупают только у тех, кому доверяют. И вот эта схема, которая реализуется почему-то большинство новичков, которые начинают приглашать через интернет, а эта схема «я приглашаю всех», она чаще всего приводит к тому, что через несколько дней люди просто перестают приглашать через интернет, говорят, что интернет – это фигня, найти клиентов там невозможно. А почему? Потому что вы пошли по схеме спамеров. Спам ⁇ это рассылка одного и того же коммерческого предложения всем подряд. Вот, ребят, включите голову и подумайте, можно ли найти такой продукт, который интересовал бы всех. Даже если вы продаете Cadillac и Skalate в отличном состоянии по 100 тысяч рублей, даже вот такое предложение, оно будет интересно далеко не всем бабушкам пенсионеркам да это нафиг не нужно поэтому когда вы делаете коммерческое предложение всем подряд то есть стали на дорогу спамера вы должны четко понимать одну вещь что спам это довольно сложная вещь требующая серьезных технических знаний потому что спамить руками это нереально и вообще спам Эффективен только в одном случае, когда вы рассылаете свои коммерческие предложения миллионам людей. Вот есть такое понятие в армии: да, «ковровое бомбометание». Там есть какой-то один человечек, а мы там закрываем весь квадрат. Вероятность того, что мы накроем этого человечка, большая. Поэтому точно так же и при спаме. Если вы разослали одно и то же коммерческое предложение миллиону человек, очень большая вероятность того, что кому-то это будет интересно, и кто-то вам ответит. А если вы спамите руками, как делают большинство новичков в социальных сетях, вы отправляете, ну, 100, ну, 300, ну, до 1000 людей, и рассчитывать при таких объемах на какой-то эффект, извините, друзья, это глупо. Рассчитывать вы тут можете только на одно, что ваш аккаунт, с которого вы рассылаете эти сообщения, будет забанен. Вот. И это еще одна точка для новичков, говорящая о том, что в интернете людей нет, нельзя найти там клиентов. А интернет тут абсолютно ни при чем, абсолютно ни при чем. Вы просто в нем работать не умеете, вы готовить не можете эту кошку. Поэтому прежде чем начинать кого-то приглашать, вы должны... Четко понимать свою целевую аудиторию, то есть тех людей, которых вы зовете в свой проект, то есть тех людей, которым вы делаете свое коммерческое предложение. Что такое целевая аудитория? Вы должны прорисовать вот этого человека, которого вы хотите пригласить, с которым вам удобнее работать. Я рекомендую составлять таблицу, она вам однозначно пригодится, вы ей будете постоянно пользоваться и потом еще много раз мне скажете спасибо. Эта таблица должна содержать следующие столбцы. Это возраст, это пол, страхи вашей целевой аудитории по отношению к вашему продукту. Что они боятся? Это страхи вашей целевой аудитории по жизни, то есть чего эти люди боятся по жизни. Далее вы пишете, что люди хотят от вашего продукта, который вы предлагаете, и что они хотят по жизни. Вот все это необходимо прописать, причем целевая аудитория должна быть разрезана очень узкими дольками. Вы должны четко понимать, что женщина... В 20 лет и женщина в 30 и в 40 лет это совершенно разные люди, они совершенно разного хотят и совершенно разного боятся. Поэтому чем детальнее вы порежете свою аудиторию, 5 лет это максимальное деление, чем точнее вы пропишете эти страхи и боли, тем легче вам будет приглашать. Кому это непонятно, кому это кажется вообще бред какой-то народ, вам лучше тогда этот тренинг не смотреть. А тех, кто хочет разобраться, я вам сейчас приведу ну, конкретный пример: если вы хотите, чтобы ваше коммерческое предложение зацепило. Человека. То есть вы не идете по дороге спамера, вы работаете с конкретным человеком. Вы должны знать, что он боится и чего он хочет. Если вы сможете в своем коммерческом предложении надавить на эти страхи и на эти боли и дать вариант решения их, то тогда ваши коммерческие предложения будут читаться, с вами люди захотят общаться. Ну, например, ваша компания занимается продажей какой-то косметики. Ваша целевая аудитория, например, люди, с которыми вам удобнее работать, вы знаете их стиль общения, это женщины 20 лет. И вы им пишете коммерческое предложение вот такого типа. Хочешь стать центром внимания на любой вечеринке? Хочешь, чтобы к тебе... «Потянулись мужики, сделай это в два пшика, используй там наши духи с феромонами». Что хотят женщины 20 лет? Чаще всего быть в центре внимания, да? чтобы их окружали поклонники. Люди, по большому счету, не хотят ваши духи с феромоном. Они хотят решения какой-то своей проблемы. И вы им предлагаете не продукт, а решение их проблемы. Но чтобы проблемы решать, их нужно знать. Вот только поэтому вот эта вот проработка целевой аудитории и позволяет вам знать проблемы людей и использовать эти проблемы в своих коммерческих предложениях и, естественно, давать решения. А если женщине 50 лет, ей, естественно, нужно писать совершенно другое коммерческое предложение, Опять же, если вы занимаетесь той же самой косметикой, там будет интересно, например, какие-то предложения, хочешь выглядеть 50 лет как 25, вот, используя нашу замечательную крем-маску. Вот такое предложение с большей эффективностью а, достучится до людей возрастом 50-55 лет. Писать такое 20-летним, ну, сами поймите, это просто трата времени. Конечно, написать портрет целевой аудитории сразу нереально, особенно если у вас нет какого-то опыта. Вот поэтому нужно работать с теми людьми, проблемы, которых вы больше понимаете, это чаще всего ваши ровесники, и вам будет с ними легче общаться. Причем вот эту таблицу, которую я вам однозначно рекомендую сделать, ее нужно постоянно дополнять. Чем больше вы будете общаться с людьми, тем больше вы будете узнавать, что люди хотят, что люди боятся, и все эти страхи и боли дописывать в эту таблицу. То есть работа над своим... Портретом целевого аудитории должна идти постоянно. Только тогда у вас получится и приглашать, и получится, естественно, и продавать. Еще одни технические проблемы, которые делают новички на этапе привлечения новых клиентов, они связаны с тем, что люди очень болезненно реагируют на какие-то отказы. Люди начинают очень переживать за то, что им отказали, либо назвали их как-то. Вот, начинают как-то оправдываться вступать в какие-то дискуссии и это приводит к только одному к трате времени то есть вообще-то когда вы продаете что-то вам нужно меньше обращать внимание на отказы есть такое понятие как жесткие продажи харцеll и одним из ключевых понятий, хардсела является то, что мы не обращаем внимание на, на возражения клиентов. Вот вроде бы во всех продажах учат тому, что нужно работать с возражениями клиентов, а в харцеле возражения клиентов практически игнорируются. Да, вы можете там что-то прокомментировать, но не вдаваться в какие-то дискуссии. Вот Виктор Орлов, человек, который для меня является авторитетом, он приводит такой пример, связанный с Харселом, он очень точный, но может быть не совсем для кого-то покажется этичным. Вот представьте, вы после какого-то серьезного возлияния да, добегаете до туалета, да, и пошла такая мощная струя, то есть вы продаете, то есть идет поток, и тут поступило какое-то возражение, вам нужно прервать продажу, то есть прервать свой поток, да, и начинать кому-то там что-то объяснять. Какие ощущения будут у вас и какие ощущения будут у человека, которому вы что-то продаете, то есть да? вы ему продавали-продавали, а потом ушли в какую-то совершенно не ту сторону. Не углубляйтесь вот в эти споры о нужности и ненужности вашего продукта. Еще одна очень важная проблема, которую делают новички, они пытаются продать, но не просто всем, например, продать каждому из их целевой аудитории. То есть люди считают, что основная задача моего разговора с клиентом – это сделать ему продажу сразу же. Это неправильно. То есть если вы будете сразу перед собой вот такую задачу ставить с первого касания продать кому-то, такую задачу вам будет решить на первом этапе практически невозможно, не зная глубоко целевую аудиторию, не зная методик продаж. Поэтому на первом этапе вы должны перед собой ставить только одну задачу ⁇ найти заинтересованных людей, общаясь с этими людьми, заинтересовать их собой. То есть не надо сразу людям что-то предлагать у вас купить, либо куда-то вступить. Основная задача – это найти заинтересованных, то есть отобрать из общей массы тех людей, которые интересно то, чем вы занимаетесь, и с этими людьми установить первый доброжелательный контакт. Это очень важно. Не пытайтесь сразу что-то продавать. Это в большинстве случаев сделать ну, практически невозможно. Опять же, привлекая клиентов в проект, вы должны в голове держать только одно. Что все, что вы делаете, вы делаете с пользой для этого человека. Вот если вы в своей голове держите какую-то свою выгоду, что вот сейчас я этого человека приглашу, и вот, блин, сейчас я на нем заработаю бабки, люди все это чувствуют. Единственное, что вы должны делать, когда вы приглашаете человека или продаете что-то, вы должны говорить только о какой-то пользе, причем искренне говорить о пользе, которую вы можете этому клиенту предоставить своим продуктам либо своим проектом. Это ваша должна быть основная задача, основная цель. Итак, подытожим основные ошибки на этапе привлечения. Пытаемся работать со всеми. Без знания целевой аудитории. Пытаемся сразу же с первой попытки людям что-то продать. Основная задача, которую ставит продавец, это нажиться на этих людях. Вот понимаете, все это в любом случае не даст вам не сделать эффективную продажу, не привлечь людей в какие-то проекты. Работаем только с целевой аудиторией. Постоянно портрет целевой аудитории мы дополняем. Не пытаемся с первой попытки людям что-то продать, пытаемся установить с ними только доверительные отношения и не пытаемся на этих людях нажиться. То есть мы, основная наша задача это помочь этим людям и дать понятие, что мы работаем только ради этого. Но еще один технический косяк, который опять же связан с этапом приглашения, это скрипты. Вы, наверное, много в интернете видели различных курсов, тренингов по обработкам, возражениям и по скриптам продаж. Скрипт – это тот порядок, то есть что и в какой последовательности нужно говорить клиенту. С одной стороны, скрипт чем-то помогает, но ну, на первом этапе. Но с другой стороны, скрипт разговора, он мешает, он не дает вам раскрыться. Лично мое отношение к скриптам оно больше негативное, чем позитивное. Да, вы можете использовать какие-то открывашечки, которые вам позволяют начать разговор, но дальше вы должны с человеком просто дружески общаться и стараться, как я уже говорил, дать ему какую-то пользу. Вот если вы будете двигаться по какому-то скрипту, который вам написал ваш спонсор, то это будет очень быстро заметно, вот, и в вашу искренность мало кто когда поверит. И вряд ли вы кого, когда и куда пригласите. Если вы хотите, и у вас есть время и возможность анализировать ваши разговоры, Например, хорошие разговоры и плохие. Это тоже будет очень хорошо. Вы будете учиться на своих же собственных ошибках. Вот на этом основные ошибки, которые делаются на этапе привлечения. У меня все. Скорее всего, что-то пропустил. Возможно, что-то еще допишу. У тех, у кого есть опыт, пожалуйста, пишите в комментариях свои эффективно работающие инструменты. Либо что вы об этом думаете. Ошибки на втором этапе, на этапе заключения сделок. Здесь ошибок тоже хватает, чаще всего ошибки можно свести к одному термину, Это информация бывает иногда лишней. Кто занимался когда-то продажами, знает, что вот уже клиент готов. Да, а вы начинаете вводить его в какую-то другую сторону, рассказывать о каких-то других продуктах, и человек просто теряется и не заключает главное, то есть не заключает с вами сделку. Когда вы нашли заинтересованного человека, который интересуется чем-то из вашего проекта, его нужно переводить к этапу закрытия сделки. Вот закрывать сделку в переписке в социальной сети крайне сложно. Лучше, конечно, всегда это делать голосом, через какой-то мессенджер, через тот же самый Skype. Идеальный вариант для каких-то компаний – это закрыть сделку на автомате, то есть проведя человека по серии видеоуроков. Это вообще идеальный вариант. Я вам тоже в этом курсе покажу, как это все делается. Но вы должны понимать что если вы человека приглашаете в какой-то MLM-проект, люди в MLM-проект приходят чаще всего либо на продукт, либо на бизнес. Поэтому, возвращаясь к тому, что я сказал вначале, информация бывает лишней. То есть, если человек заинтересовался каким-то продуктом вашей компании, ну, например, каким-то омолаживающим кремом, не надо ему впаривать про возможности вашего бизнес-плана. В большинстве случаев людей это пугает, и они понимают, что они попали в какую-то секту, блин, и все, и нужно бежать, и уже о продукте, об этом забывают. Но, чтобы качественно закрыть сделку для человека, которого вы приглашаете по продукту, здесь необходимо быть специалистом в этом продукте. То есть нужно разбираться во всех нюансах, во всей пользе вашего продукта и давать четко понять, что, какую пользу человек может получить от вашего продукта. Только придя в компанию, только ознакомившись с ее ассортиментом, если вы не разбираетесь в продуктах, лучше тогда говорите «реально меньше» чтобы не выглядеть глупо. Я вам могу привести такой пример. Я в свое время работал в компании, Aivavi, компании, которая занималась телекоммуникациями. И когда я туда пришел, человек, мой спонсор, начинал рассказывать мне о возможностях телеконференций, связи, видео и так далее. То есть, хотя человек сам не мог нормально пользоваться электронной почтой. Вот все это как-то очень неубедительно звучало. Поэтому приглашайте людей на продукт, будьте специалистом в этом продукте. Если вы приглашаете человека на бизнес, здесь с одной стороны как бы проще, потому что большинство людей хотят заработать. Бизнесменов вроде бы как бы проще приглашать, но как я уже говорил, бизнесменов не так и много. Поэтому найти человека, который бы пришел на бизнес, всегда сложнее, чем человека, который купит у вас что-то, да, и потом просто-напросто останет у вас в структуре. А бизнесмены, которые приходят в MLM, они чаще всего приходят под какого-то человека, на котором они очень доверяют. То есть вы должны показать вот такому клиенту, что вы именно тот человек, который поможет им построить бизнес. В этой компании и сделает все возможное, чтобы людям помочь. Опять же, приведу вам пример из личного опыта. Опять же, говорил о компании АйВави. Туда меня приглашали вроде бы на продукт, а через какое-то время я поговорил с лидером другой компании, которая занималась тем же самым компания Talk Fusion. Насколько я помню, да, я поговорил с человеком, который. Достиг в Talk очень больших успехов, был одним там из основных лидеров. Как приглашал этот человек? Он не рассказывал никакие сказки о замечательных продуктах TalkFusion. Он даже ими не пользовался. Он приглашал людей на деньги. Он говорил, что вот, приглашаю двух человек, получаю 60 долларов. Хочешь также, Пожалуйста. «Присоединяйся, я тебе помогу построить свою команду». И он именно помогал, потому что я с ним разговаривал после того, как меня пригласили на встречу с ним. И я понял, что да, вот с этим человеком можно работать, и схема работы очень простая, не нужно никому никакую лапшу вешать о замечательных продуктах, нужно просто искать людей, которые хотят заработать. И этот человек мне в этом поможет. Такая схема, она достаточно легка, и понятно. Поэтому и тоже о заключении сделки. Вы должны четко понимать, что же заинтересовало вашего потенциального клиента в этом проекте. И именно на это давить. Заинтересовал продукт, работайте с ним по продукту. Нашли, вам повезло человека, который идет в компанию на бизнес. Расскажите, что и как вы ему поможете в плане построения этого бизнеса. Ну и последний. Третий косяк – это косяк, который делается на этапе поддержки. Этот косяк, к сожалению, совершают большинство российских компаний. Российские компании работают по принципу «когда человек мне заплатил деньги, я об этом человеке забыл». К сожалению, именно так работают многие MLM-лидеры. То есть на этапе приглашения, на этапе закрытия сделки вас там облизывают, обсасывают, после того, как вы вступили в эту компанию, внесли какой-то взнос – а вас чаще всего забывают. То есть в этой компании не работает третий отдел, то есть нет никакой поддержки клиентам. А так как MLM бизнес это вообще-то бизнес личных отношений, то без нормально работающего третьего отдела нормально работающий MLM бизнес ну, практически невозможно. Вы должны четко понимать, что основное, что вы должны делать как человек, приглашающий в MLM, это помочь вашим клиентам дублицировать вашу схему приглашения вот если они смогли повторить ваши действия тоже пригласить значит вы молодец если вы им смогли в этом помочь значит вы еще в два раза молодец причем схемы приглашения должны быть достаточно простыми причем такими схемами которые мог бы повторить каждый интернет в этом отношении хорошая возможность здесь можно Приглашать людей не только на своей личной харизме. Вот если вы в реальной жизни можете кого-то привлечь только если вы харизматичный человек, в интернете можно сделать это даже с минимальными объемами личной харизмы. Можно спрятаться, можно сымитировать. Но. У ваших клиентов, которых вы пригласили, должна быть четкая схема приглашения. И вот этот курс, который я записываю, я его как раз записываю для своих клиентов, чтобы помочь им строить свои структуры. Очень хорошо работают методы поддержки, которые в интернете реализованы в виде каких-то чатов, где люди общаются. То есть нужно сделать все возможное, чтобы клиенты ваши не чувствовали себя одинокими. Потому что чаще всего на этапе привлечения вокруг человека бегают, потом они его забыли, и у него складывается впечатление, что он один. Благодаря чатам, благодаря группам люди могут общаться и понимать, что они не одиноки, они работают в какой-то команде. Конечно, эффективно. По, своим, по своему списку клиентов делать какие-то рассылки, либо по скайпу, либо по почте, смотреть того, как вы собираете список клиентов. То есть эти рассылки не должны носить каких-то какого-то коммерческого характера. Эти рассылки должны быть полезными. То есть, например, вы нашли что-то интересного в этом проекте и рассказали своим рефералам, как это использовать правильно. Вы с каждой рассылки должны нести какую-то пользу. Конечно, очень эффективно работают живые встречи. Это либо вы собираете людей непосредственно вживую. Если такой возможности нет, то собираете какие-то живые вебинары. Вот как проводить живые вебинары, как делать рассылки, как работать с чатами. Я вам все подробненько расскажу в уроках этого тренинга. Вы сами в них поучаствуете и научитесь создавать все эти мероприятия, которые поддерживают вот командный дух. Итак, друзья, вот этот наверное уже очень затянувшийся урок. Кто досмотрел до конца, вы молодец. На этом я закончу. Скорее всего я буду дописывать какие-то Маленькие уроки по полезным вещам на каждом из трех отделов. Надеюсь, что кто-то еще что-то предложит свое. То есть мне бы хотелось, чтобы этот тренинг был такой вот развивающийся и приносил какую-то реальную пользу. Засим все. Первый урок закончен. Следующие уроки. Уже у нас пойдет такая практика приглашений именно. Через интернет мы с вами начнем создавать свои первые ресурсы и начнем привлекать своих первых потенциальных клиентов. Спасибо, до свидания.